Нихера я умник какой. Посмотри, я сын пианиста, пианюга. Я, вот тот самый Моцарт Бах Бетховен, это я про меня. Хэй hey, йоу, всем привет дорогие друзья, вы на канале Йобогей, мы с вами как всегда ваш Сантьяго, и сегодня я продолжаю прохождение Resident Evil Village, посмотрим до чего доведет нас эта игра, потому что первые впечатления были просто шикарными, вари для себя крепчаше чайо, готовь пару вкусных плюх, а мы начинаем. Так, вот мы ровно на том месте, на котором остановились в прошлый раз Выходим из э, этой а локации И снова под нами что-то падает Что-то под нами э, падает и Звонит где-то телефон Где телефон звонит-то? А, телефон звонит в окне, понял Понял, понял Сейчас вот это вот Как, Минджи она должна ответить, как бы, да? За ушком пищу Нравится Так Почесали, все хорошо. Вроде бы хорошо, хорошо? Хорошо. Так, ну что? Она взбешена. Она в бешенстве. Она в бешенстве и не нравится то, что происходит. Она что, меня не видит в зеркале? Но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Смог, да. Могу. Сейчас он у меня в замке, и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. это я даю, конечно. Это опасный тип. Матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Шикарная, Я Шикарная игра. Подведу. Ты посмотри, как заморочились, какая прорисовочка, какие текстурки, какая, какое а а все крутое. Так черемо! А да ты что ты тварь будешь делать? Заплатит мне за все. Кто тварь? Может быть, ты тварь, все-таки, а? Из нас двоих-то может быть, все-таки тварь это ты? Я, яу, яу. Говорит, заплатит <свят> мне за все. А где посмотри, сколько у меня. О, 1540 лей у меня открыл. А, изучить. Матерь Миранда вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня аж трясет, когда я вспоминаю этот семейный совет. Ко мне относятся как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг... это рвань не научится манерам, даже если отхлестать его имя. Я бы его порвала, но матерь не позволила. Почему она ведет себя так со мной, когда... Как с ними... Она подарила мне этот замок послушных дочек и вечную жизнь, ведь так? Кто ее любимица, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить Это, я так понял, это ее личный дневник, да? Который мы безупречно так спалили О, колыбель получается детская, да? Опять-таки, вот ключ, которого у меня нет угу. Да Ключ, которого у меня нет, ну чек Запрещено с другой стороны а, вот мы выбрались Хорошо, мы, пере... мы перешли на другой А нет, мы, подожди, мы там же Мы там же Тут заперто с другой стороны, вот это изучите, я не могу открыть Тогда, ааа -а -а -а! Ключ Димитреску Наконец-то у меня появился ключ Димитреску И я могу открывать им запертые двери Твою мать О -о -о -о! О -о -о -о! Да ты, ты шо, ты куда это ты? ты, ты? Ребенок куда? нет Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня. А твоей дочки Как смеешь? О, я вообще упал далеко. Она меня тебе не досла. темница я тебя найду? Я узник, а я, я, я в темнице. Нет, уж мал, малых, подожди, по-моему, ты перепутала По-моему, по ты перепутала, да? И вовсе ты мне не покажешь ничего абсо Абсолютно Так, сейчас я хилочку сделаю Так, и вовсе ничего мне не будет Я сам всех о, вас порешаю Сейчас вот, о-во-во-во во, во. Смотри, смотри, я ныряю, я падаю И во-во, все, я ползу в туннеле, как бы Я ползу с целью, что... Ну, с целью победить Пройти эту главу и победить а, Здесь еще один рычаг, да? Давай-ка поднимем его, чтобы открыть данную дверь Решетку, да? В ведре тут ничего нет, как бы И ладно, и каз... у меня и так уже куча всего Прям по сравнению с прошлой э, Игрой, с прошлой частью, да? У меня в этой игре Есть все, мне кажется, вот с тем количеством Патронов, которые у меня сейчас Да? Я бы смог вообще Всю игру прож... пройти Потому что вот, вот мне, ну вот это вот Все это количество патронов было у меня ровно Это количество патронов было у меня в прошлой части игры На всю игру Прошу заметить, блин Я страдал, нахрен Я не мог пройти кучу раз Ой, еще тысяча. И реагент Да ты что ты будешь делать? Какие подгоны, как? Как сасна, смотри Смотри, открываем Минус рука Минус рука, вот так вот Опять моя рука Опять моя рука со своими шпагами. Жестко. Тебя. Ты, ты, ты что, прикалываешься? Ты не увидишь свою дочь. Охренеть. А мне что надо сделать? мне надо с ней воевать. Так, айда. Ага, идешь сюда. Давай, давай. Все, отлично. Мы его опять развели, получается. Теперь мы можем пойти забрать свою руку, как минимум. Так, забирай руку. Мы ее степлером перехерачиваем, как в прошлый раз. Оторванная рука. О, ясно. Так, получается, нельзя, да, сразу пройти. О. Ой! Да ну эти пятнашки мне вообще, мне вообще не нравятся. Ой, ой! Это да ты шо? Оба! Оба! Вот это я дал! Закройте. Можно закрыть за, э, за собой дверь? Нет. Очень, очень жаль Я пошел, я домой хотел пойти А как она прошла? Как она прошла? И откуда она сейчас выйдет? О, понял Все, я я все понял, блин О Пресвятые угодники Так, пойдем, пойдем, пойдем Она не должна сюда попасть во второй раз А, там открылась дверь Понял, еще одна, блин Я надеюсь, ее за мной нету там Ключом отрыва... от... отпираем дверь Быстрее а закр... а Закрылись, хорошо угу. Здесь посмотрим Чекаем, ничего нет, потому что звук а, Пропал, тонный плохой звук а, Маска печали О, маску взяли Вау, вот это прикол Вот это вот это нам повезло Ух ты, ты не сбежишь отсюда! Блин, у меня руки нет Вот проблемы, как руку прихерачить можно просто. Ого, <смех> да. Средство вообще, вообще это вообще, фа фа фантастика. Вот, смотри, всегда поможет, выручит любую. Вот это я понимаю. Не то, что эти ваши вот эти анальгийные там еще что-то кто-то. Во! Во, уникальное средство. Прихерачил руку на просто на на воду. Кайф, все работает. Даже ты смотри, даже куртка зашилась. Даже куртка Черт, зашилась. Сбегите из замка. А, то есть вот так, да? Все? Подожди. Блин, нет. О, ясно, ясно. Опять. Вот. Ты, ну, ты куда вы? Блин, а что сзади тоже, что ли, или что? Не, нету. Блин, а чего вы так объемно кричите? Блин, промазал последний. Ой, хорошо Ой, как хорошо, ты посмотри Еще? Где-то или что? Надеюсь, что нет Потому что, ну, нахер Ну нахер это... Оп, оп. Так, входите, теперь открыто Сбегите, говорит, из замка Куда бежать? Я вообще, я пошел в центр событий опять Карту, карту взял Посмотреть на карту Оперный зал Можем сходить в оперный зал? О, что-то тут закрыто было, да? Получается. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Мы разберемся. Сейчас в оперный зал сходим. Заперто с другой стороны. Ну, еще бы. Еще бы было а, открыто что-то. Поднимаемся по лестнице в этом а, красивейшем доме. Наикрасивейшем доме. Да? Патрон. Ой, порох. Порох, порох, порох. Едет порох, запоздалый. И имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ. А, главная камеристка. М -м -м. Понял. Не подходит к этому замку, вот этот ключик, <связычный> да, красивищный. Ну и. Ну и бич. Ну и бич, лазагна, ну. Подожди, я. Так... А кто где. Звуки издает такие страшные. Зачем? О, я понял. Ой, обожди. Сзади же никого нет, надеюсь. Ник... Надеюсь, что никого нет сзади, потому что этому осталось совсем ни хера жить. Так, минус хорошо. А ради чего я это сделал, напомните? Шар с цветком и мечами А, ну да, понял Оно мне надо было, да, кстати Так надо, чтобы Я даже я еще не понял, как оно мне надо Но оно у меня уже есть, в принципе И это здорово Так, а вот мы откроем, получается Чем отсюда А, мы отсюда пришли, все, понял Ну давайте Покажите, что вы имеете О, Изучить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 чтобы не сделать насекомых еще слабее Четыре дня после процедуры Все три тела почти целиком съедены насекомыми Осталась лишь темная, копошащаяся масса существ в форме тела Сразу после полуги насекомые начали менять цвет Те, что сидят на лице, стали бледными А те, что на губах, ярко-алыми Шесть дней после процедуры Масса не... насекомых вновь превратилась в тела людей Все те трое очнулись и смотрят как младенцы Я чувствую связь, как мать с дочерьми я уже выбрал для них имена Белла, Даниэла и Кассандра. О, это так мило, это создание вот этих трех девочек, получается, да? Да? Да? Да, да, да, да, да. Да, ладно, хорошо. Одно, а ну, к сожалению, мы уже все. В принципе, мы с ней разобрались. Либо не разобрались, а просто. О, понял. Я, я понял, еще один, да? Опа, минус пушка, да? Отстрелил. Такое могло случиться-то? Почему? Давай, подотри, ротик Давай Патронов все меньше и меньше Патронов-то меньше и меньше Ну ладно, ладно, гады Гадины Мразоты мерзкие, пакостные ублюдки Мать вашу А мне одно золото это сыпят монеты эти Мне нахер монеты не нужны, ребята Как вы не можете понять? Мне не нужны монеты Так, что-то у нас тут Научное название Нет, размером 5-6 см Структура тела, как у мясной мухи, но голова отличается Они плотоядные, активно питаются мясом Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека В процессе используются феромоны Они рождаются, когда, а, когда Каду откладывает яйца в хозяине на сами мухи, не способны к размножению Слабеют при резком понижении температуры Если температура опускается ниже 10 градусов Их метаболизм замедляется, И они впадают в некое подобие Криптобиоза как тихоходки или, может быть, полипиделиум Планки. Да, все именно так Полипидею, да Все правильно, полипидею Ага, что-то это я понял Сейчас что-то будем играть Опа, ржавое говно Говно мне для патронов нужно Я возьму Извините, конечно же Вот, теперь открыто Получается все, я открыл себе путь отхода, да, на всякий случай Здесь я уже тоже был разбил что-то Итак, приступим Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Не понял Я что, пианист, по-вашему, или чего? Не понял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 Шикарно сейчас. Железный ключ с отметкой. Какой-то. Железный ключ с какой-то, блин, нахрен отметкой. Я его получил. Ой, шок. Подожди, а это не тот самый ключ, который мне понадобится? Вот, например, вот а, где здесь была дверь, которую вот вела. Нет, не сюда. Точно не сюда. Угу. Угу. А, и не наверх. Нет, значит, пойдем вот туда. Потому что я, вдруг... я не хочу никуда больше идти, кроме как вот туда. Угу. Так, это у нас от открыта Дверь Получается, здесь мы можем подняться наверх? Ну, ясно, ожидается. я понял Да, да, я... Куда? Да выходи! Так, все, я в принципе... А, ну да, ну да, еще сейчас Еще кого-нибудь, ага Где эта дичь? О, еще и она за мной вышла Ну все, мне смерть, мне смерть Еще мне смерть так, я помню вот сюда заходил Здесь можно на второй этаж попробовать подняться Кстати, может быть там будет что-то по... Что-то, что я не открыл Карту глянем а, Терраса, нет Мне сюда, к сожалению, не надо было Но меня же Все, я понял Бри... Я брысь отсюда, да, я все Я брысь отсюда а, Здесь, по-моему, комната омовения была, нет? А, не, ни нихрена здесь не было так, она уже вышла за мной, кста Если кто вдруг не курил, А как, она еще идет за мной, че нет? Че уже отвязалась <плес> Тихо Что? Какая ванна? Какая нахрен ванна? А во, а во. Где она? Блин, я су Блин, я су. Если вдруг найду, нужно отнести ее в ванную. Помаду вот эту. А куда? Вот это ванная или нет? Это вообще ванная в целом? Или кто это? Или что это вообще такое? В подвале, я помню. В подвале мне нехер делать. Здесь тоже, тут все закрыто, короче, напрочь Наглухо просто закрыто Нормальный ход Нормальный ход, вы меня запутали Я чутась заплутал Теперь ничего Теперь я определенно чего-то не догоняю О, ясно чужак. Я дурак, получается Что-то я наделал глупости каких-то Ой, блин Финофер. Не бачу о, я понял Я убачил А теперь мы выбежим И побежим вниз Ее обдурили Ха-ха-ха-ха-ха Ничего себе получилось обдурить девку, а? Тупая девка, блин Ха-ха-ха-ха-ха Так, ну, собственно говоря, куда-то мне нужно было бы Эту помадку деть а, Надо почитать еще раз письме Если кто-то не идет. А, нет, ну в ванную, да В ванную, получается Здесь этот призрак отсталый. Все, я понял, куда мне надо. Я его даже драть не буду, потому что у меня нету здоровья. Ой, здоровье, патронов. Нет, здоров... Нет патронов, чтобы воевать с ними. Куда? Вот здесь можно прямо комната торговца. Прямо налево вас завалить. Там и сохранимся заодно. Да-да, да-да. Так и поступим. Вот сюда. Комната торговца. Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Отлично, спасибо, бой. Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Шок. Какой же шок. Не хотите что-нибудь купить на дороже? А давай сейчас посмотрим. Сейчас я, я тебе продам. Не знаю, как купить, услуги. но продам Прошу, я Прошу, ознакомьтесь. Хотите так, открыть магазин. Я продам себе. Подожди сначала. Кошелек герцога. Облома кристалла. Белый минерал, добываемый в этом регионе. Можно продать, ценное. Давай. Один. Кристальный череп. Х5 у меня. Шок. Кристальное туловище. Мощи, дочери Димитреску. Ага, продать можно. Алый бокал. Блин, а вот он мне надо или его продать? Помада госпожи. Большой тюбик красной помады из замка Да, Все, деревянная статуя ангела. мило вырезанная из дерева ценная. Все попродавал. Жерелье игрит. Жерелье из костей зверей, защищащая от зла. Ценная. Конечно, ценная. И я все попродавал. Лемя. Лемя это мой. Да, все. А, ПД далее. А что такое ПД. Uh, okay. Окей, обменять да. Я так, оружейные припасы. Новые товары, мистер Уинтерс. Да? Да ты что? Так, урон, темп стрельбы, перезарядка. Теперь у меня на все хватает. Могу боезапас увеличить. Урон могу увеличить, получается, да? А вот это что? О, вот это что? Блин, лучше mm. оружие, да. А, все хорошо, я закончил Ага Как вот это вот улучшить? Так, давай урон Урон с пистолета По-любому нам нужно Темп стрельбы а, Перезарядка Одну минуточку. Ага Ну, пистолет придется на фулку вкачать Увлечить. Все, мы прокачали полностью Ну, в принципе, и здесь можно Воезапас тоже улучшить а -а -а. Отлично. Отлично же. Это же хорошие новости, правильно? Подожди, мы можем... А, продано, продано. Так, за 9000, короче, можно вот это купить. Это что? Что купить? Купи сегодня же и до завтра. Схема патрон дробовика. Научись готовить патрон для дробовика с помощью меню создания. E. За 3000. А, схема снайперские патроны. Схема мины. Мины мне не сильно интересны. А, лекарства. Патроны, патроны. Так, что-то, что-то. Uh, патроны для дробовика я бы хотел Вот, да а? Ага На 3000 у меня есть патроны Для пистолета На 3... Сколько? Количество? 10 патронов всего можно взять Окей yes. okay. mm -hmm. <звук> Да Все, не будем больше тратить Спасибо uh, за У меня по-моему что-то тут было Использовать деталь Для пиколета ее можно использовать, да? Оружейник я, получается Конфюла. И с тобой теперь можно поболтать? Вот, по-моему, там какое-то улучшение, короче Вот, дульный тур... тормоз Что он делает? Дульный тормоз Потому что, мне кажется, единственный тормоз, который здесь есть, это я Ладно, неважно важно Счастливо. Угу, спасибо Так, ключ а, Нельзя Димитреску, шар Так, семейное фото, маска, печаль нет. А, еще. Шар. Во, шар. Шарик пошел катиться. Наклон вращать лево. Угу. Головоломочку проходим. Вниз. Оп. Шарик покатился. Все, мы его сейчас... Так. Так, стоп. Оп, наклонили дальше, поплыли. Все, понакатаны. Та ты что, смотри. Сань, ну ты... Ой. Нет, я же не так сделал Подожди, я все, я понял куда надо Нужно его закатить вот в этот светящийся, светящийся кружок Ага Сейчас как раз этим и займусь О, отлично Отлично, какой темп Так, погоди ага. А куда? А почему? Так, нево... все, нормально Сейчас все будет Угу. Наклонили, еще разочек Вниз, пошло по накатанной А не, оно упирается и не падает вниз Это отлично, это хорошо Так, так, успели Отлично, перекатываемся Перекатываемся Опа, попали в лузу Е вращать вправо А, вот, я могу теперь и вращать влево, хорошо Вот оно, пошла анимация, смотри Вниз Не, ну ты что, гонишь? Это вообще-то, ну это же сказка Саня проходит такое дерьмо Так, гладко, главное, Это ты что Так, все, мы тормозим А, а как посмотреть? А, во Аккуратненько Аккуратненько, все, все, мы попали, попали Шок Л... Смотри, Лузервилль, отменяется, я все-таки Алый череп А для чего он мне? Создание, сюжетное Это не сюжетное, сокровище Кристаллические мощи человека из лабиринта в замке Демитриевского Очень ценное Заходите. Это ему надо продать, да? Получается, я могу ему продать это? За 8 тысяч, ничего себе Сотре Че а, Кристаллический мощь человека из лабиринта в замке Димитреску очень ценная Охренеть Трати Огонять. золото, как король Припасы, я могу теперь Модуль для пистолета, значительно увеличивает Боезапас, продано, продано, продано Это что? Дополнительный груз увеличит количество О, вот это мне надо Это мне для предметов снаряжения Хотя еще не надо Вот что модуль для ружья, значительно увеличивает Скорострельность Давай вот это возьмем Хотя нет, пока тоже не надо И это пока не надо Оставим Оставим на будущее Сохраняемся Мне не терпится увидеть ваши новые находки Да ты шо, натуре? Четыборов брешишь Так, смотрим, дальше идем а, Получается нам сюда, вот сюда можем пройти Там в спальне открыть что-то можно Так, по-моему я один, одну такую штуку раз, раздобыл, нет? Маски ангелов, одна из четырех Все, я понял, короче, мне нужно двигаться вот туда Здесь будет закрытая дверь, и ее мы от отпорим, откроем точнее Отопрем, отпорим дверь Поиграй со мной еще Нет, все, пошла вон Гадость такая Ой, а ты что это? А ты что это меня словило то Для мамы Пош... ты шутловат, а для меня самом... Пошли окно открывать А где? Мама! А, замок несложный. Блин, да ты что прикалываешься? Ты приколистная деска или кто? Какая мама? Почему меня здесь пытаются убить? Вообще не понял. Я куда попал? Печаль. Может быть сюда маска печали? Эта маска сюда не войдет. А вот эта маска сюда войдет. О, это вошла маска. Одна полетела вниз. О, зажглось. Мы вот. Иди возможно, ты в жопу. Так, я сейчас не в ловушку попаду, нет Надеть маски ангелов Черт М Так, можно было вот туда Побежать вот туда, я был в спальне Главный зал, вести ворота а -а -а, Переместить А как перемещать? Ой, все, я пошел, я побежал Разберемся, да? Вот на второй этаж поднимаюсь Есть же? На второй этаж поднимаюсь А зачем? Интересненько Так, это комната торговца Вот здесь с ключом что-то О, там с отмычкой Тумбочка Мне, получается, отмычка нужна или что? Столовая, двор Свестибюля какая-то херь а, Зал радости, получается Как-то вот сюда надо попасть Сейчас давай попробуем на втором этаже там же тоже что-то с дверью было связано. Смотри, винотека. Налево повернуть. Правильно я двигаюсь? Правильно? Я же по карте ориентироваться научился. Плюс-минус как бы. Заперто с другой стороны, черт побери. Черт побери. Так. Ателье, зал радости. Главный зал виногра... винотека. Гардеробная. Это что? Поиск завершен. Ведется поиск. А что я ищу-то? Никто не скажет, Нет. Нет, подожди, я не в ловушке. Нет, не говорите мне, что я в ловушке, я хочу... Поиграй Нет. со мной еще? Нет, не буду. Иди в баню, все. В погребе ничего мы не можем сделать, да? Ааа, ясно. Я обойду. Ой! Пот, пот, как потно, потно, потно, потно, потно. Так, подожди, и... Тут налево я повернул. Забегаю. Зал наслаждения какого-то. О, вот сюда что ли я смогу, могу стучать? Не подходит? Как? Изучить. Ключ Димитреску подходит. Да, давай быстрее, быстрее, быстрее. Закрывай. Ай, хорош, Сань. Вот, и тебе, вот тебе и маска. Масочка. Так, это штука. Серебряное кольцо. А, давай я смотрим его. Серебряное кольцо. Сокровище Димитреску. А, ну это просто сокровище. Понял, извините тогда. Просто продать надо будет, да, вовремя? Прежде чем я возьму, я хотел бы сломать, потому что мне сейчас, ну, мне кажется, мне... маска наслаждения. Меня сейчас на кукан насадят за эту маску. Так, посмотрим. Ржавое говно. У, -у, у прибор. Ой. А что для этого нужно? Ржавые обломки, порох и реагент. А, нихрена. Нихера, как дорого, слышишь? Так, мы чё? патроны для ружьяка, патроны пистолетные. Yes. Наконец-то мне повезло, я нашел все. Я боялась, все. Что бомба, бомба, раньше. отмычка. Давай. Так, да подожди, не трогай, не, отпусти, все. Да. Да. Давай, открывай. А, понял, она появилась, короче, мне надо сбежать. А, хер, да? А, блин. А если я тебя сейчас подорву? Во, разбил, короче. А, а! Пистолет. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха, девка! О! о Череп животного. А где она? Лицо! Ну, куда она побежала? Нет! Да-да! Не Да-да! Что? Что, неприятно, да? Девка! Тупая девка! Нет. Так просто мансует от меня! Ха-ха-ха! <связывая> моя... Моя <связывая> а что это у нее? Сейчас я заберу все, что у тебя есть, если у тебя что-то есть. Ба! Ба! Кристальное туловище. Кайф, смотри. Это тоже продать можно, да? Идеально. Блин, нихера я, у меня получилось что-то сделать. Шок просто. Так, и что? Куда мы можем пойти-то? Со всеми этими знаниями и умениями. Сюда точно нет. А, вот это точно не двигается. Здесь мы поснимали всякого дерьма много и голову коня А какого-то и что-то еще мы определенно сняли. А только, блин, ну непонятно. Здесь походу открылась дверь просто, да? И можно теперь вернуться обратно. Ну ладно, вот это вот не убрать, как бы здесь можно пройти получается тогда, да? А нет, а нет, как раз таки. Ага о, блин, нет, нельзя Маска наслаждением Ключ Димитреску Подожди, а если а, посмотреть Железный ключ, ключ Димитреску Вот это вот осмотреть Да? Вот, изучить, достать вот это говно И просто сейчас голову этого коня а, Череп животного Мы его наденем сюда вместо маски, короче И решетка откроется как раз таки Во, все Изи, изичи так, это мы побывали, получается, где? В зале наслаждения. Угу. Хорошо, зал наслаждения, да, прибудет с нами наслаждение. я понял, я понял. Можно как-нибудь аккуратненько проскочить бабу эту, девку, а? Девку. Почему меня в зал радости не пропускают, не знаю У меня ключ как бы вроде бы есть даже Типа, оно просто говорит, типа, заперто Да? Заперто с другой стороны А с другой стороны мне никак С другой стороны не подойти Через оперный зал? Типа, вот вы, хоти, вы хотите, чтобы это так было? О, так вот ты где Ну да, блин, ну я О. О. Ой, да ты будешь, что ты будешь де... Делать? Ой, блин, сцепилась. мышка еще, ну Тебя, я смотрю, не провести, да? Та еще... Э, гадюка, ты и та еще мразюка, да? Так, так, так Ага, все, и уходим По Некселю Просто двигаемся Все, все, все, все, больше ничего мне не надо Так, по карте смотрю, зал четырех Так, так, так А отмычка, по-моему, у меня есть, да? Ага, направо Вот здесь повернем направо просто Напросто Здесь мы воткнем сразу маску, если это та вот здесь, да? Нет. Вот здесь, да? Маска наслаждения. Кайф. Еще одна загорается. Угу. Там в комнате я смогу открыть, получается. Тогда уже ящик у меня, потому что есть отмычка. А не дай бог в ящике ничего полезного не будет. Так, так. Отмычка. А, ну ясно. Патроны для дробовика. Не, ну полезно как бы с другой стороны. Да, в принципе полезно. Ааа. О, порох, ничего себе Все, теперь здесь все изучено Шикарно Так, подожди, мы теперь можем пойти через столовую Через главный зал, да? Там ведутся поиски, вестибюль Давай направо Сейчас, вестибюль сходим С вестибюля, потому что, я так понял, красный Ведется поиск, значит там что-то... Да ну прошарился Шанечек-то прошарился Так, так, так, так Пойдем Идем, идем, идем, не бзди Напрямую, напрямую двигаемся Так А, здесь еще ведется поиск Нечто не неразгаданное А, ну понял, что здесь Что здесь что-то не найдено Я знаю почему даже, потому что лифт там не работает М -м, ясно и вот куда мне деться? Что мне сделать, скажете? Что вы мне скажете сделать? О, леди метро, А, -а, -а! а может быть можно было бы. <смех> не, не надо! Не надо! мне все хорошо, мне с головой нормально. Так, о, можно начали... в главный зал выйти сразу. Здесь пойдем напрямую. Мы не будем подниматься, нам это уже ни к чему. Здесь мы просто выско... выскакиваем вот в эту комнатку. Да? Получается. Здесь в столовую ведется поиск. А ведется поиск-то чего? Чего здесь поиск ведется? Алло А, а, а, понял Или нет, еще до сих пор ведется поиск Она, Ее же здесь нету, правильно? Она же не это. Еще mm. не, по, не вошла? Получается Не, нет Не, не, не Не пойду, не буду А вы уже здесь? А! Да что здесь еще надо сделать? Какой тут поиск у меня ведется? Я ничего не ищу, мне ничего не надо Во дворе, пойдем во двор А, ну да, ну да угу. Спасибо Так, и что мы отдаляем? Через оперный зал попробовать выбежать, выбежать наверх Потому что здесь э, лифт не работает, правильно? Зал четырех торгов... Так, угу. Думай, Сань, куда идем? Сам решай Решай, куда мы идем. О, трава. Смотри-ка, взял траву. А, там мы были. Давай. Нет, в оперу. Ведь правильно, меня же оттуда просто выгнали. Я посредством стресса оттуда сбежал. Может быть, там что-то и не нашел. Потому что я еще не владел инфой, что тут нужно ориентироваться на красные карты. Пят... А, на, кар... на красные. Пятна на карте. О! Порох пропустил. Это я не пропустил, точно знаю. Здесь я тоже все обшарил Сейчас посмотрим А нет, здесь уже все мы обошли А, а вот тут мне нужна отмычка Которую у меня нет Но мне это не надо, кстати Так, сейчас попробуем попро пробраться в библиотеку У нас есть два ключа Здесь есть закрытая дверь, да? Вот это она Во, вот это вот а, Ключ с отметкой Да! Ес, бич! Ее, бич! Так, пистолетные патроны в виду что у госпожи пропала губная помада Она очень дорогая, так и заготовлена на заказ Так, все Я ее, кстати, продал Вот эту очень дорогую Ты наконец пришел ко мне? Да я не к тебе! Да ну! Отпусти, не надо, не хочу, не буду Все, не буду, нет Где эта бич? Я тут поразбиваю сейчас тебе все твои эти полки твои. Ой, ой. <плес> зачем ты это делаешь? А ты? А ты? Ой. Ой, оно закрылось, что ли? О, симпатично! Хочется съесть прям сразу. Да не надо, мне ничего со мной делать не надо. О. А где рычаг-то, блин? А -а -а -а. а -а -а. Затылокей. Зачем? Зачем ты так сделал? Оно само закрывается, блин. Форточка это. Не-не-не-не-не. Погоди, не надо. <раприлы> Открывай. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. А где она? Шмар это. Ты а, меня ты, мразь. Не, не пожалуй... Упирать. Все, да? Все, да? Смерть! Смерть настигла тебя, бич. Ненавижу насекомых. Хорош. Так, у нее кристаллическое тело есть. Отлично, Сань, Чизес Идеально Так, в библиотеке ведем поиски В библиотеке должно быть что-то по-любому Еще по-любому Здесь столько полок, здесь столько всего интересного а? И что просто шок Поэтому сейчас мы Подожди, мы здесь были Вот, мы сюда зашли, вот сюда мы не ходили Еще не ходили, патрон для дробовика. Отлично угу, угу. Так, изучим еще красная. Ведется поиск. Ведется поиск. Я ищу. А Аво. Аво, мать ваша. Все, отлично. Все, я здесь все нашел. Давай тогда смотрим дальше. Следующий зал. Переходим. Здесь открываем для себя абсолютное. Ничего. А это что? Это какой-то крутой типа... Крутая ваза какая-то. Не, подожди, пожалуй, закрою пока. Так, меня что-то смущает здесь О, ателье Там же Блин Вот я маску сейчас возьму, сейчас что-то случится или нет? Не, прикинь, ничего не случилось, блин, шок Вот как бы где ждешь, там нет ничего А где не ждешь? Не, ни хера, прикинь это бочка. Ладно. А, наверх, пожалуй, не пока, пока не пойдем. Пока. Так, мы что-то запустили, да? Звоночек за. Ну, во. Пусть прозвенят пять колоколов в этом зале. Пять? Где мне их найти, пять? О, черепаха. Прикинь. Шок. Так, ладно, давай, я сейчас найду. Найду все. Найду все. Патроны найду, ты шо ты, а? А, птичку сделал Патроны М -м -м. Так, и что же Пять колоколов в этом зале Должно прозвенеть А где еще? Какие колокола? Здесь причем двери нет А, во Ага Вот еще один Есть это раз, два, три Четыре Чичас, маленький, гадкий Опа Я бич. Согласись, а Метка была, особенно вот с этим Раз, два, все правильно вроде бы А что открывается? А, во, все, пойдем Пойдем, мать твою Ничего Не убудет Опа, трава Аптечка нужна, аптечка нужна Это инфа-сотка Так, подожди, вот с этой Лестницей мы что можем Все позволить сделать? Ничего, что ли? А, ведет куда-то Все, -по -по полезли, полезли, пойдем, пойдем Пойдем, пойдем, полезли, пойдем Сейчас как бы мы уже маску одну, а предпоследнюю маску нашли Это замечательный результат, я считаю Да, сейчас мы выберемся откуда-то Пойдем нацепим еще одну масочку И мы, кстати, три сестры вот эти вот и убили В игре, конечно же, убили Произошло убийство в игре Uh... Uh... Uh... Так О, карта сокровищ Вау, а что это Где карта сокровищ Обрывок испачканной карты сокровищ Это что Назад, так, положение вращать в гробу, это дворя... Что? В, дв... В гробу этого дворянина лежит ценная фамильная реликвия, но он чертовски хитро закрыт. Надо бы вроде осветить путь. А это где? Данжон, Кич, кухня, Треасуры. Так, получается, кухня, Треасуры. Оперный зал, двор, кухня. Вот, где-то здесь. Где-то здесь получается Треасуры. Когда вернемся в зал, там посмотрим. Ну, вот этот дичь сейчас будет меня, конечно, да. Ну да. А, так его сотри, как можно. Наш пиговал. Ты че с кулачины? Наш пиговал-то, а? Свинью эту. Да ты шо, Сань? Валишь вообще. Серьезный ты поц. Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цвет, цветов смерти. Это средневековая реликвия, покрыта сочетанием ядов и разных частей континенты. Его якобы изготовил для убийства демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. А вот я карту сокровищ нашел. Сто процентов он там. Угу. О, смотри. Вот это мне нравится. Нет места для снаряжения. Выбросьте часть вещей или перегруппируйте предметы снаряжения снаряжение. Переместите все ненужное в область справа. Окей. Ну, к примеру, да. Типа, хорошо. Ладно, окей. Типа, да. Давай так, пускай. Хорошо. А, та та та -там, та, -там, та та та -там, та та та та та та та та та та та та та но! Уложу их обязательно в следующем прохождении нашей игры. Огромное спасибо тебе, мой дорогой друг, за просмотр. Ты был на канале Йоба Гейм. Ставь лайки, подписывайся на мой канал. Обязательно пиши в комментарии. Дорогой мой друг, что ты думаешь по поводу наших с тобой прохождений? А ты был на канале Йоба Гейм. Всем пока! Answer. In my heart phase of my